Наша компания, она уникальная, потому что она работает с российскими учеными, она работает именно в сфере науки. И наши ученые российские, которые возглавляют наш российский институт лаборатории в Москве имени Смеянова, Кольцова и Пирогова, действительно наши ученые совершили уникальное открытие, которое сейчас перевернет всю фундаментальную науку и медицину. Речь идет в регенерации клеток, тканей органов, органов, восстановление утраченных организмом функций, исправление патологий, действительно, где идут потрясающие результаты практически по всем видам заболеваний. И этого никто в мире не может предложить, потому что наши ученые сказали, что регенерацию органов только они даже сами думали, что гораздо позже к этому придут. И они сказали, лет 50 и даже 100 никто в мире не может предложить, потому что только они а, занимались изучением межклеточного пространства, соединительной ткани. А, другие ученые они делали больше акцент конечно, на стволовые клетки, клетки ДНК и так далее. Именно наши ученые выяснили, что насколько молода а, наша соединительная ткань, насколько э, чисто, насколько межклеточное пространство чистое, да, э, насколько хорошо сигналы между клетками э, проходят, информационные сигналы. Вот настолько мы здоровы и молоды. Я не сказали, как повезло кому 30-40 лет, что они такими и останутся. Я могу сказать, что как повезло всем нам, э, я верю, что мы такими и останемся, потому что когда я езжу по городам и по странам, мы выступаем вместе с нашими профессорами, учеными, Действительно, это просто потрясающе наблюдать, как люди изменяются. Они действительно становятся моложе. Некоторые думают, что им сделали пластические операции, но на самом деле все гораздо глубже. Это действительно, такого нету, это действительно чудо, можно сказать, потому что Виктория Петровна и Игорь Александрович Чемсков, они лимские, да. Они, именно только они занимались межклеточным пространством. И дело в том, что они научились отовсюду выделять сигнальную молекулу. Дело в том, что вот эти исследования проходили с 1968 года. И когда в 1973 году Виктория Петровна обнаружила в сверхмалых дозах среди 120 тысяч молекул самую важную, самую главную молекулу, ее назвали флоревит, в сверх низких дозах, да, которая действительно орган специфична и специфична, и которая задает команду клеткам ДНК и стволовым клеткам, и задает действительно информацию о здоровом органе, либо о том, каким он должен быть. И вся продукция наша, она является биорегуляторной, то есть, это не БАДы, не лекарства, не травы, не БАФы. Это больше даже, чем нанотехнология. Да? И действительно, эта сигнальная молекула, она заставляет, другими словами, организм вспомнить то состояние, вот когда вы только родились, и ваш организм работал только на развитие. Действительно, здесь идут потрясающие результаты практически по всем видам. И у нас четыре основные направления. Первое – это Виафтаны от слова офтальмология. У нас 10 номеров, о которых я разгов... рассказывала на прошлом вебинаре. И каждый номер для определенного органа глаза. Я всегда говорю всем людям, чтобы они, прежде чем обращаться к нам, сходили к офтальмологу, чтобы им пос... прошли обследование, чтобы им поставили точный диагноз потому что при, всех, при каждом заболевании своя программа идет, да, потому что задействованы да, определенные органы глаза. Действительно, что сейчас может современная офтальмология предложить? Да, это увлажнители, это витаминки, либо операция. Но регенерация органов глаза никто в мире предложить не может. И действительно у нас потрясающие результаты при всех практически заболеваниях, в том числе и при атрофии глазного нерва, когда с детства считаются глаза мертвыми, когда миопия, катаракта, астигматизм, ожоги глаза, да, травмы глаза. Какие у нас потрясающие результаты. И действительно тут не знаю, за что в первую очередь. Но второе направление, о котором я еще не рассказала, и сейчас вот я буду говорить по слайдам. Скорее всего, нам не хватит одного на этого вебинара, да, на этот раздел. Скорее всего, их будет два или три. Но э, второе направление – это виаргоны от слова «орган». Причем первые две буквы означают «Виктория» и «Игорь». Да? И от слова «орган». Да. Э, виаргоны – это действительно уникальные препараты. Я бы сказала, препараты будущего потому что как важно донести до молодого поколения, что легче проводить профилактику, что будет способствовать именно постоянному состоянию, когда будут образовываться новорожденные клетки. И любая диагностика это показывает. За счет чего у нас идет процесс омоложения? За счет того, что... Когда вот мы взрослеем, наши клетки зреют, да, и потом они отмирают, постепенно атрофируются. И у нас начинаются заболевания одно за другим, наматываться на нос. И, конечно, образно говорю, и мы стареем. А здесь у нас постоянно поддерживается гомеостаз клеток, а также именно процесс новообразования ново ново ново клеток. Поэтому это и есть продление молодости. Я думаю, что все уже знают, что у нас действительно в первую очередь реагируют дети, животные и растения. И у нас потрясающие результаты практически по всем видам заболеваний, в том числе особенно вдохновляют те заболевания, которые считаются неизлечимыми. Это и болезнь Паркинсона, и Альцгеймера, и тремор, и цирроз печени, гепатит А, Б, С, которые полностью уходят. Камни любого генеза растворяются и размягчается и превращается в песочек а потом выходит незаметно причем за короткие сроки и также у нас почки запускаются даже которые почки были атрофированными они расворачиваются и начинают функционировать это просто потрясающие результаты я хотела сказать также по кожным заболеваниям дело в том что у нас те заболевания которые считаются не именно кожные, тоже витилиго, тоже рожистые заболевания. Я думаю, что многие с ними сталкивались. Также псориазы. Часто ко мне люди обращаются, которые говорят, что не хотят жить из-за из из из из этого заболевания. Но это действительно неприятно, это страшно бывает. Но я вам могу сказать, что самые страшные псориазы в среднем где-то за месяц, полностью очищаются люди, и их жизнь изменяется реально, действительно, я столько наблюдала за все время результатов по кожным заболеваниям, это очень впечатляет, и хочется говорить, говорить об этом, также у нас регенерация кожи происходит, у нас действительно в каждом городе, я думаю, есть ожоговые центры, сходите туда, Потому что люди не знают о том, что у нас килодные рубцы после ожогов рассасываются, выравнивается кожа и даже цвет кожи после ожогов останавливается. И каждый родитель должен знать о том, что если ребенок обжился хоть кипятком, хоть кипящим маслом, что у вас виаргон номер один должен быть как скорая помощь. Это соединительная ткань. Сейчас я про каждый виаргон немножко кратко расскажу. И да, тут начали писать вопросы. Вы можете писать вопросы, я в конце вебинара постараюсь на них ответить. И дело в том, что когда ожог происходит от кипящего масла, допустим, нужно сухим полотенцем сразу же смахнуть вот этот жир, да, вытереть. И прямо на ладошку налейте первый виаргон и размажьте прямо на ожог. Даже вздутия не будет, покраснения не будет. И боль. Самое главное, что боль уходит прекращается боль от ожога. Вот. Многие родители этого не знают, а сколько детей страдает. Не только детей, вообще сколько людей страдает от ожогов. Поэтому да. хочется говорить и говорить. Туберкулез, какие у нас потрясающие результаты по туберкулезу, даже при открытой форме. Уже на третий-четвертый месяц в основном диаг... результаты анализов показывают, как у абсолютно здорового человека, а сколько людей об этом не знают. Посмотрите сводки, какие, как растет сейчас все заболевания помолодели и как растет число этих заболеваний. Это просто страшно, что дети даже в некоторых школах, сейчас запрещено просто это афишировать, и дети даже в школу бывает ходят с туберкулезом, понимаете? Поэтому у нас камни любого гимнеза растворяются. И также хочется сказать, о том, что у нас полностью восстанавливается костная, хрящевая и суставная ткань. И это касается от молодых людей до пожилых людей. Конечно, в силу возрастной наверное, категории, разные в основном заболевания, которые соответствуют данному определенному возрасту, да? но допустим, пожилые люди часто не знают, у кого перелом шейки бедра, о том, что в основном эти люди, кстати говоря, умирают на 3-4 месяц. В основном у нас перелом шейки бедра где-то срастается за месяц, максимум полтора, полностью срастают, сращивание происходит. У кого переломы не срастаются, у нас в основном происходит диффузное сращивание. И, конечно, хочется об этом говорить. Поэтому, кого кого не к ни пальцем. У кого-то страдает эндокринная система, да, а у нас узлы на щитовидке рассасываются, причем за короткие сроки. В общем, хочется сказать так, что у нас результаты и продукт продают сами себя. Поэтому сейчас я не буду говорить как о бизнесе, но я также упомяну, что обязательно это сделаю. Спасибо нашим ученым, огромная благодарность, то, что они позволили зарабатывать нам на этом открытии что они не продали это открытие за границу, потому что им предлагали просто э, огромные деньги за это открытие. Но Виктория Петровна, она говорит, к сожалению, это не для того, чтобы сделать доступным для людей, а для, для того, чтобы законсервировать, потому что мы действительно никому не выгодны. Сами рассудите, на чем э, больницы, поликлиники, там э, фармобизнес, на чем они делают деньги. Конечно же, на ваших заболеваниях. И я думаю, что все уже понимают прекрасно, что 90 с лишним процентов аптек – это чисто бизнес. Наверное, уже бесплатные аптеки они практически не существуют. Ну, государственные аптеки, наверное, это единицы просто по сравнению с огромной массой аптек, которые вот на рынке стоят, на каждом на рынке вообще находятся. Поэтому, конечно, хочется, чтобы люди знали об этом открытии и были уверены в завтрашнем дне, и особенно, чтобы поднять наше молодое поколение, потому что у них все шансы жить долго и оставаться дееспособными действительно как можно дольше. И ученые сказали, минимум от 120 до 300 лет они могут жить абсолютно активной здоровой жизни. Поэтому важно донести до молодого поколения, что легче проводить профилактику и поддерживать состояние молодого вернее, в молодом, поддерживать организм в молодом состоянии. извините, я иногда заговариваюсь, потому что с утра ранее вот до поздней ночи говорю, говорю. Итак, биагоны это настой на основе природных соединений, выделенных как биорегуляторы биофлоревиты. Является эффективным средством профилактики заболеваний всех органов и систем организма, а также средством реабилитации после перенесенных заболеваний. Прием виаргонов на начальных этапах заболевания позволяет не только затормозить развитие патологии, но и вернуть полноценное здоровье. У виаргонов отсутствует побочное неблагоприятное воздействие на отдельные ткани и организм в целом. Кроме того, их прием сочетается с любой терапией. Да, я всегда об этом говорю, что наши они абсолютно сочетаются со всеми бадами, бахами, лекарствами, травами, со всеми, даже я считаю, с гомеопатией. Дело в том, что наши флоревиты усиливают их действия. Итак, я хотела бы сказать еще о том, что наши флоревиты, они абсолютно безопасны. Их можно и беременным, и новорожденным деткам, и младенцам, да, и подросткам, и юношам, и среднего возраста, и пожилого возраста. Абсолютно не важно, потому что... Наши флоревиды, они абсолютно органоспецифичны и ткани-специфичны. Вот. Но, опять же, повторюсь, что довольно-таки быстро реагируют дети, животные и растения. На животных это вообще чудеса происходит, когда у собак, собака протыкает глаз, и он у нее вытекает, и потом полностью восстанавливается. Вот это действительно чудо. Ну, я думаю, что уже многие, которые здесь находятся, люди, да, партнеры, они уже испытали на своих животных чудеса вот эти вот. Поэтому двигаемся дальше. Я не сказала о том, что у нас третье направление это онтарипариновая косметика на основе сигнальной молекулы. И действительно, это удивительная косметика, она живая косметика. И не имеет аналогов в мире. Она убирает причину старения. И неважно, для мужчины, для женщины. Конечно, я, когда бываю по городам, где же я показываю свой боб, потому что в мои годы, еще лет где-то 13 назад, у меня появились на лбу две глубокие морщины, и я просто пользовалась дневным кремом, и у меня они просто исчезли. Я раньше чем только не пробовала их вывести, пользовалась дорогой косметикой очень, но ничего не помогало. Тут просто за месяц где-то полтора полностью они выправились эти морщинки, разгладился лук. Вы знаете, когда я езжу по городам и вижу людей, которые пользуются нашими, нашей косметикой, что мужчины, что женщины. Мужчины, глядя на женщин, как они меняются, начинают сами применять эту косметику. И действительно, и когда их друзья спрашивают, «Ты что косметическую операцию сделал. Мужчины улыбаются, да, говорят, сделал. На самом деле это все наша косметика. И меня очень радует, что когда я наблюдаю за женщинами, которые помолодели лет на 15 просто, 17-18, это просто потрясающе.